Брали высоту. Насколько она была укреплена, что попытки, ну, не спер, не, было уже несколько попыток предпринято, и, к сожалению, не, не было взято. После этого было принято решение поднять знамя коммерской организации, и с этим знаменем бойцы пошли воодушевленные, что позволило взять эту высоту, и враг был повержен. За этим знаменем стоит огромная история, огромный эпизод истории Великой Отечественной войны. Как оно было найдено, каким образом оно дошло до Курска, каким образом оно прошло через Брянскую область, и почему бойцы его так бережно охраняли в те страшные годы. воевали это не только взрослые, воевали и дети, и пионеры, и большинство из нас были пионерами, и, и нам нужно помнить о том, что была война, что гибли люди, об этом ни в коем случае не забывать, нельзя забывать ни на секунду.